Мертвое море Топ-10 фактов о мертвом море. Предлагаем вам ознакомиться с самыми интересными фактами об этом гиперсоленном озере. Фактически это не море, это большое озеро. Его называют мертвым морем, но фактически это большое соленое озеро, в которое впадает река Иордан. Его вода не перетекает в другие озера, моря или океан. Самое низкое место на Земле. Поверхность на 400 метров ниже уровня мирового океана. Побережье Мертвого моря является самой низменной частью суши на Земле. Это самое глубокое соленое озеро на Земле. Самая низкая точка Мертвого моря находится на глубине 701 метр, что делает его самым глубоким соленым озером на Земле. Мертвое море на самом деле живое для одноклеточных организмов. Также ученые, рассматривая воду под электронным микроскопом, обнаружили множество мелких наночастиц, похожих на вирусы. В этой зоне наблюдается 330 солнечных дней в году. На протяжении всего года температура воздуха днем держится на отметке около 35 градусов. Уникальный климат. В 1947 году пастух сделал самую значительную археологическую находку 20 века – кумранские рукописи или свитки Мертвого моря. Это археологическая золотая жила. Оно обладает удивительными целебными свойствами. В море нет аллергенов, и оно содержит богатый состав минералов. Это оказывает положительное воздействие на кожу и организм человека. Воздух содержит дополнительный кислород. Местный воздух содержит больше кислорода и брома, что обеспечивает приятный и расслабляющий эффект. Вода может стать пресной. Существует пророчество, согласно которому Мертвое море станет пресным. Библейские пророки, такие как Иезекииль, утверждали, что в один день Мертвое море станет пресным. Согласно недавним научным исследованиям, на дне Мертвого моря открылись карманы пресной воды, и это может стать началом исполнения пророчества. Мертвое море высыхает с угрожающей скоростью на 1 метр в год. Согласно подсчетам ученых, от водоема не останется и следа примерно к 2070 году. Берегите нашу природу.